Мне всегда нравилось изучать иностранные языки, узнавать особенности культуры других стран, их праздники, историю, литературу. Все говорили «поступай на международные отношения». Но мне хотелось прикладных знаний. Вот только в какой области? Хотелось сразу во всех. Так я решила поступить на факультет международных отношений, но в бизнес-школе в ВВД Ранхикс. С первого курса мы изучаем сразу два языка. Английский и второй европейский. Я выбрал немецкий. ПБД – невероятно насыщенная студенческая жизнь. И это не только про вечеринки и футбол, хотя не без этого. Здесь столько разных неучебных активностей, что под конец обучения резюме выпускников выглядит более чем солидно. Нас учат управлять собственной карьерой с первого курса, писать резюме, проходить собеседования, решать кейсы. На занятия приходят настоящие практики бизнеса и дают нам свои советы и комментарии по нашим проектам. Я, конечно, все еще полиглот, но теперь предпочитаю думать, что я деловой полиглот. ИБД Аронхикс. Меняйся, не изменяй себе.